Давай, чай, кстати, там. О, там как ты в этом году? Братан. Вот она! О, стакан стоит, это так ты тебя, да? Эээ, подпись сюда, ну-ка. Как ты в этом году, нормально? Всегда я нормально. Всегда я нормально. Ага, дай ваш людей, дай ваш труб, дай ваш Спасибо, Аллаху, скажи. Богу скажи. Всегда говорю, ну все. Всем даже. Откуда, братан? Как ты, братан? Я салматы. Я салматы. Кто, мано? Да, Вс ли? Раз же написано, братан. Бля, у меня меняет. А, бля, у меня меняется жик. Ты, да, на... Ты тоже можешь на... поменять? Ты тоже Я можешь поменять у на... тебя страну. Нано? Конечно. Конечно. Я не знал. А ч за жик смотрит? А ч за жик смотрит тут? Танда жиги! Ебануль. Давай не возникает! кушаешь? имеем? Я у тебя в морде б** Б** Б** Б** Ибалан! ты! С этого туда моём не И! И! Хочешь и! И! Хочешь откуда ты? Сама ты говоришь, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Такую имя первый раз слушаю, братан. Вот я знаменитый троллер. Весь мир. Весь мир. Одна ты смотришь? Ты давай тележь мне тоже. Ты давай тележь мне тоже пусть находа. Что приготовил? Я еще приготовил яичницу, картошку. Не, еще там... Манта с макароном. Манта Покажи. Манта с макароном, я же. Покажи. Моя подружки давай, вам приятного привет. Напротив сидит. А, А, я тебе найду алматы. Я же алматы Давай пока. Давай пока.